Всем привет, с вами Инан Морган. И сегодня мы играем в Minecraft Galaxy, Лови траву на сервере руку. Руки, руки, руки. Сегодня мы будем облагораживать территорию вокруг дома и, возможно, сделаем крышу дома. Так, сделаем горшок с землей для того, чтобы посадить в него нашу травку. Ведь наш куст хочет иметь домик. Где наш куст? Вот наш куст. Начнем с того, что э, выковываем землю. Так, где лопата? Мне нужна лопата. А Лопата, лопата, лопата. Нет, не золотая, серебряная лопата. Железная лопата. Где доски? Мне нужны доски. Вот деревяки. Вот у нас... Э, а, вот. Вот лопата. Сделали лопату, идем копать землю. Будем копать землю вокруг дома, чтобы у нас была хорошая, благоустроенная территория, поскольку дом мы построили из самого лучшего материала для дома, булыжника, а построили его там, где пришлось. И в итоге земля она осталась, и ее надо всю убрать. Можно было бы, конечно, заранее взять и боже, oh, гроза. Можно было бы заранее всю землю убрать, сделать стероформирование, выровнять ландшафт, но я так не делаю. Я сначала устрою дом, а потом выравниваю землю вокруг дома. Так. Никакой халтуры, все чётенько делаем, выкладываем булыжником теперь. Сейчас будет хорошая, хорошая изба. Никакой халтуры, землю так и оставляем, это так и запланировано было. Так. Ой, тут надо бы посадить цветочек, наверное. Так, так, так. Да, пожалуй, посадю здесь желтый цветок для того, чтобы он не выглядел, смотрелся из окна прикольно, Висел из окна роз за окном, а снаружи его закрою стеклом для того, чтобы вот так вот, как будет цветок в стекле. Так, ну вот, мы благоустроили ландшафт. Мне все нравится, сейчас шучу. Так, сейчас мы еще покопаем. Надо дорожку продлить, то есть хочу дорожку вокруг всего дома. Поэтому копаем, делаем еще более широкий этот, Рубим дерево, конечно же, оно здесь лишнее, оно нам не надо. Копаем, и сейчас это дерево, это стволы воздухе оставлять не буду мы все делаем качественно для себя так цветочек я не могу взять цветочек а он мне нужен надо от чего-то избавиться так э, избавимся от всего ладно возьму нужные инструменты так так так так так так, так, так, так. чем еще надо алмазы мне нужны алмазы драйон возьмем возьмем замшелый булыжник не знаю зачем он мне, он мне просто понравился так, и продолжим. Так, соберем цветочек. Цветочек очень важный ресурс, потому что его можно посадить в горшочек. Цветочек в горшочке выглядит очень красиво, а еще его можно посадить в стекло, это тоже будет очень красиво. Боже, когда уже прекратится вот, гроза? Она просто постоянно. Так. здесь, делаем все прямоугольным. То есть я бы мог пустить дорожку прямо по контуру дома а дом у меня неправильной формы но лучше сделаю прямоугольником мне кажется так будет э -э, перфекционистичнее так, копаем э -э, копаем яму для гравия выкапываем землю закладываем гравий. так сделаем вокруг всего дома дальше копаем здесь копаем бедная трава прощай можно было оставить эту траву для того, чтобы э, трава распространилась вокруг, но я обойдусь без этого. Дальше идем и дальше. Так. Рай. А, да. Дождь. Чем мне надо? Точно. Attached... Копать. А должен не копать. О, саплинг. Саженец дуба. Он очень нужен мне, поскольку его тоже можно посадить в горшочек. Очень люблю, когда что-то можно посадить в горшочек. И трави закончился. Так, здесь все сделали. Еще нам надо. Так, культуру вырубим березу, Она здесь не смотрится. Мы расширим до трех блоков для того, чтобы можно было гулять. Можно было посадить такие растения вокруг. Поэтому сделаем еще полоску земли расширим еще Это дуб, рубим дуб. дуб, дуб потом нам понадобится как строительный материал, поэтому э, никуда ничего не исчезнет, у нас безотходное производство, э, копаем дальше, копаем, копаем, копаем, я бы мог играть в копатель онлайн, но в Minecraft все -таки интереснее, чем копатель онлайн. Хотя, смысл одинаковый, только в Майнкарте есть еще шахты, а в копателя онлайн можно копать. По сути, я играю в копателя онлайн. Так, я не могу поднять этот саплинг, да? Или поднял? Так, земля, надо больше земли срубить для того, чтобы был проход рядом с дорожкой. Этот дуб нам тоже не нравится, мы его тоже срубаем. Рубим-рубим-рубим. Так. все хорошо. О, гравий. Точно надо гравий будет засыпать. Так. рубим дуб дуб дуп Дуп-дуп-дуп-дуп-дуп. А, какие прикольные тут желтые цветы. рубим дуб Так. Дальше. Собираем очень нужные ресурсы. Это важно, собрать все саженцы, они нам потом пригодятся. Возможно, из пшеницы мы сделаем пшеничное поле. О, саженцы. Так. точно надо гравия засыпать. Так. Э, что я хотел? Так, я хотел... Так. лопату сделать, да? Я хотел сделать лопату Потому что гравий у нас закончился Надо накопать гравия Вот гравий Самый ценный ресурс Слава богу, мне повезло Он совсем рядом Не пришлось долго копать Из гравия иногда выпадает э, кремень Из кремня можно делать стрелы А еще он прикольный Как черная капля такая нет Почему не лагает так. Копаем гравий. Грави нам нужно много, поскольку дорожек впоследствии будет очень много. Накопаем весь этот гравий. Пожалуй, здесь осветим, чтобы не спаунились мобы. Так, нужен угл. Нужны 3 угля, чтобы сделать э, 12 факелов. Из э, деревяшки и, фак... и угля делается фа... 4 факела. Так. светим здесь все вот так вот ну, я думаю мы достаточно копали драйви можно дальше строить э, дорожку вокруг дома идем драйве у нас с собой, о саплинги так. выкладываем дорожку вот дорожка закончена Тут мне не нравится, что не слишком освещено, так что поставлю факел, Так будет поприятнее. Так, а вот тут, наверное, нужно сделать лестницу. Как бы, когда я когда ее делал, лестницу наверх не планировал, что, точнее, я планировал, но не задумался о том, что так, дуб, надо срубить дуб. Дуб буду рубить кремнем, кремень острый, поэтому. Рубим дуб кремнем, хотя я его с рукой рубил бы точно с такой же скоростью. Так, срубим этот дуб, а, там? Так. поставим верстак и сделаем, э сделаем топор. А чем я вообще ставил верстак? Так, сделаем топор. А, точно, я хотел сделать лестницу. Так, вот, я хотел сделать лестницу. Делаем лестницу. Ставим лестницы. Теперь вот так вот. Вот так. И вот так. На Minecraft Galaxy блоки подсвечиваются перед тем, как поставиться. Поэтому очень удобно так, все видеть. Так, тут наверное, можно попробовать вот так, боже, как оно ужасно смотрится, надо снести это немедленно, так, можно поставить еще лестницы сверху, как, как карниз, ну давай. давай, давай, давай, давай, вот, вот, почти, ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай. о, хорошо. Так. хорошо, отлично, вот здесь делаем какую-нибудь эм, прогулочную площадку, площадку для обзоров, не <свят> знаю, поставим вот так Люди поставим лугу, <свят> <Это даже поставили. свят> хочу что-то другое отделать даже так сделаем, верстак, сделаем э, каменные заборы Делаем несколько каменных заборов что если поставить так и так ну не очень наверное не знаю. посмотрим так так так так так, так. Так, нужно больше каменных заборов я Думаю, весь булыжник переделаю на каменный забор У меня 24 каменных забора Так, поставили, поставили Так, вот тут поставили Опа Надо вот этот снести, каменный забор Так, этот тоже тогда снесем И вот здесь продолжим каменный забор Поставим вот так, вот так вот, так вот, так, вот, так. И вот так. Ну, так, наверное, лучше смотрится, да. Так, так и оставим. Тогда м -м, вот это ж наверное снесем, да. Я лучше тут какую-нибудь другую крышу, наверное, из полублоков можно поставить э на вес и отдают тебя прикрою и выглядит будет получше поставим их, если точнее, на ну, сколько полублоков мне хватает, ну, мне хватает на 12 полублоков, этого конечно же мало, но ладно, пока обойдемся этим, 2 метра высотой будет навес, то есть почти по голову, но это только от дождя укрыться, так что нормально у меня окончился булыжник нужно где-то взять еще булыжника наверное да. так я оставлю надо осветить ставлю факелы оставлю факелы так. Да, с этим надо будет тоже что-то поделать. Идем за булыжником внутрь дома. Конечно, кому-то может показаться неудобным, что... подъем на второй этаж за... находится за домом. Но мне так удобно. Я так решил сделать. Поскольку лестница внутри дома занимает слишком много места все вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, мы идем за булыжником. Так, вот тут вот уже начинается земля, поэтому копаем булыжник тут. Заодно, возможно, нам какие-нибудь ценные ресурсы попадутся, поэтому я решил пониже копать булыжник, чтобы... Опа! Так, кстати, тут с золотом. Вот оно. Так, вот и ценные ресурсы. Золото очень красивый ресурс, из золотых блоков можно сделать красивый купол или э, статую какую-нибудь, поэтому я добываю золото. Так, сношу это. Так, надо здесь, наверное, насыпем гравий, чтобы можно было спускаться. И здесь еще грави, грави, грави. Так, отлично. Блыжник нужно ну, это будет булыжник. Добываю булыжник. Больше булыжника нужно больше булыжника. Булыжник мне нужен для строительства. Чтобы сделать. Ух ты! А тут пещера. Тут уже кто-то был. Возможно я, возможно, Лори. Так, отлично. Выкапываем, выкапываем, выкапываем. Выкапываем, выкапываем, закапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, Ухida, сколько, э, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем, Пойдем обратно, что нам сделать, булыжника сколько надо, я думаю, мы уже добыли, пойдем наверх строить, строить намного интереснее, чем копать, а копать тоже интересно, булыжник, булыжник, булыжник, а это там какие-то ресы были, не знаю, не уже были, а наверное было. что-то тут как он сейчас. так, Пойдем, построим из затем книжника э, нашу лаунч-зону. Так, так, вышли. Так, так, так. На. Идем сюда. Поднимаемся на самый верх, на крышу. Делаем из нашего булыжника полублоки. Мы для этого его и Наверное, столько полублоков хватит, не знаю. Сейчас проверим. Ставим, ставим, ставим, ставим. Ну, можно пока оставить. на так нравится. Так, теперь мы снимем каменные забору и пропущем окружать все каменным забором. Вот здесь. На карнизе тоже поставим каменный забор, вот сюда продолжим так. Каменный забор закончился, можно сделать больше каменных заборов, так, еще, еще. Ну сколько каменных заборов нам хватит, 18 штук обняков. Поставили, выглядит красиво, мне так больше нравится, чем то, что было крыше теперь более обмене ухоженная. Но... Что если здесь поставить блок для да, нас? Ну... Боже, как ужасно смотрится так. Кирка у меня закончилась. Ну тогда сделаем алмазную кирку. Не зря что когда я довязала алмазы. Ну, вот алмазная кирка. Ура! Сносим. Полублок. Что это за желтый прямоугольник? Так, осветим его. Желтый квадрат, желтый куб Уходим Получилось такое даже немножко в стиле каких-то замков Но при этом с таким налетом современности и стекла Так, наша вагонетка Классная вагонетка Вагонетка у нас тут живет, вагонетка это сущность Сущность, которая у нас тут живет перед входом Поставим здесь драйв. Посмотрим, посмотрим. Ну, в общем, все, ребята, на этом мы закончили. Спасибо за просмотр. Украшайте свои дома, жилища, даже если... Не умеете это делать начинаете украшать со временем научитесь подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях что вам нравится что вам не нравится какой формат вам нравится в каком формате продолжить снимать видео в общем спасибо друзья спасибо за просмотр чао какао